A lot of times people wonder about MRIs. Why are you guys so angry? And my answer to that is, why aren't you? How can anybody look at this and not be angered by it? And the only answer to that I've ever been able to come up with is that people aren't angry because they don't see men as human beings. Привет всем. Немножко грустное и депрессивное video сегодня. Лента принесла мне видео психолога Евгении Стрелецкой «Как понять мужчин». Ну, естественно, я посмотрел и парное видео «Как понять женщин», чтобы воспринимать их, так сказать, в комплексе, почувствовать общие черты и разницу. Честно говоря, я не узнал ничего нового, мне все это уже давно известно. Просто основное послание я нахожу довольно печальным. Сейчас оно у меня уже не вызывает гнева, поэтому я не вставляю сюда цитату из Network am as mad as hell, and I won't take this anymore. Нет. Если отмечать на цикле Куберрос, то по этому вопросу я нахожусь на фазе 4, депрессия. Я не готов еще этот факт полностью принять. Наверное, когда-то придется. Когда у меня были первые шаги в этом вопросе, когда Матрица давала прорехи по этой теме, у меня это вызывало и гнев, и недоумение, и даже недоверие, Будучи поражен, я вставил цитату с одного форума, цитату в главу о мизандрии в моей книге. Близко к тексту женщина написала что-то вроде «Я всегда жила и думала о мужчинах как о бесчувственных чурбанах. Я считала их бесчувственными чурбанами. Первый в моей жизни бесчувственный чурбан оказался моим сыном. И вот теперь, я думаю, может, и другие тоже были». Конец цитаты. С одной стороны, звучит очень банально. С другой стороны, масштаб трагедии, который кроется за этими словами, его трудно передать и трудно воспринять. Мозг просто отказывается воспринимать такую информацию. Стоит какой-то защитный блок. Потому что допустив такую информацию внутрь, ты сразу вызываешь полную переоценку всего мира вообще. Я не раз высказывался про сферу женских тайн, про то, какое огромное значение они имеют в нашей жизни и в культуре в целом что в известной степени на этих тайнах держится наше общество, как мы его знаем. Это его фундамент, к сожалению. Но из всех женских тайн, мне кажется, это может претендовать на звание самый темный, самый фундаментальный и самый всеобъемлющий, потому что эту тайну, так сказать, этот заговор, его разделяет подавляющее большинство женщин. Я бы на глаз оценил как 95 из 100. Я понимаю, что это некоторое упрощение и сокращение, Тем не менее, если по сути воспринимать, какой совет дает дипломированный психолог с красным дипломом, какую страшную тайну она открывает женщинам, главный секрет, как понять мужчину и установить с ним контакт, как обрести счастье с мужчиной, то по сути совет сводится к тому, что мужчину нужно воспринимать как человека, как такого же человека, как женщину. Это и все. Это и есть самая главная, самая страшная тайна. А дальше, как только женщина решила одного конкретного мужчину, это важно, одного конкретного мужчину воспринимать как человека, равного себе, совет состоит в том, что нужно к нему нежно и вежливо относиться, так сказать, психологически поглаживать. И в ответ на это поглаживание мужчина, как дикий зверь, который никогда в жизни ничего от человека хорошего не видел, должен будет приручиться. Вообще говоря, я верю, что для многих мужчин это на самом деле может стать так сказать, точкой привязки, а для семьи, соответственно, от трактором То, на чем будет держаться семья и будет держаться долго, возможно, всю жизнь. Но ничего хорошего или повода для гордости я в этом не вижу. По сути, прямо признается тот факт, что мужчина с самого рождения живет в агрессивной среде, где ему просто не дают, множеством разных способов, не дают проявлять себя как человека, в частности, проявлять эмоции. Многие удивляются, зачем я такой акцент делаю на так сказать, столблении зоны эмоций. Почему так важно ее отвоевать? И я каждый раз говорю, что это человеческое качество. И даже у животных такое право есть. У мужчин этого права обычно нет. Поэтому у нас такая низкая грамотность в эмоциональной сфере. Мы названия этих эмоций не знаем. Не то, что уметь их распознавать в себе, там оттенки, причины, откуда, куда, почему. Это зона табу. Гнев – единственная разрешенная эмоция для мужчин. А Евгения говорит о том, что вот этому одному конкретному мужчине нужно создать такой safe space, хихи, -хи, пространство для свободного выражения эмоций, безопасного выражения эмоций. Узкий островок, на котором мужчина может почувствовать себя человеком, если у женщины настрой для этого есть. То есть существо, выращенное на эмоциональном голодном пайке, чрезвычайно невротизированные по поводу этих самых, эмоций. По сути, подсаживают на это как на наркотик, и если человек будет правильно подсажен, то он проследит на нем всю жизнь. Возможно, это корневая тайна всей нашей цивилизации. Возможно, именно здесь кроется устройство и судебной системы, и почему у нас есть армия, и почему у нас такое семейное и разводное законодательство, и почему так относятся к мужчинам, как к родителям, потому что мужчины не воспринимаются за полноценных людей даже самими мужчинами не воспринимаются. То есть обесценивание их самих, как человеческих существ и их эмоций, начинается еще до того, как ребенок учится говорить. Это, конечно, хорошо, что некоторые женщины, получив красный диплом по психологии, открывают страшную тайну, что мужчины тоже люди, такие же, как они сами. Но думаю, что предмета по этой теме в институте нет. Так что полно дипломированных психологов, я думаю, вы их тоже встречали которые не знают, что мужчины — это такие же люди. Справедливости ради, бывают и женщины, которые не заканчивали ничего по психологии, но при этом они знают, что мужчины — тоже люди, такие же, как они сами. Спрашивается, если человек понял эту великую тайну лет в 25-26, как он жил предыдущие 20 лет, как он относился к мальчикам, как он относился к мужчинам, к соседям по группе детского сада, к одноклассникам, к братьям, к отцу. Да, именно так, как к недолюдям. Откуда маленькая девочка, даже в детском саду, знает, что мужчины – недолюди, и что мальчики – недолюди? Она воспринимает это по своему окружению. Это то, что она видит каждый день. В целом, наша среда психопатична по отношению к мужчинам. Это государственно, культурно и институционально поощряемая психопатия. Алименты – лишь маленький-маленький ее аспект. По сути, такое признание означает признание минимум в 20 годах психопатического отношения к мужчинам. Вот что это на самом деле значит. И поскольку речь идет про конкретного мужчину, то к остальным мужчинам ничего так и не изменится. Это следующий уровень, на который поднимется еще меньший процент. Понимание женщины по ролику сводится к принятию и пониманию ее гормонального цикла. Этим объясняются практически все задвиги, все необъяснимое, все иррациональное. Это сфера, которая на Западе в целом называется гормональная защита. Это не я, это мои гормоны. Тот факт, что у мужчины есть свои гормоны, только цикл составляет не месяц, а несколько длиннее, но этих гормонов в 20 раз больше, чем у женщины, и они в существенной мере определяют поведение и предпочтение мужчины. Нет, мужские гормоны не являются ни объяснением, ни оправданием. В своей книжке я упоминал такого автора Линда Нильсен, у меня есть ее книга «Обменять отца». Чуть ли не единственный автор на все США, который читает специализированный курс по установлению нормальных здоровых отношений между отцами и дочерьми. Специальных курсов для сыновей и отцов не существует. Подразумевается, что мальчик, юноша, со временем автоматически поймет некоторые вещи, он тоже может долгое время расти с убеждением, что мужчины не совсем люди. Из двух людей, папа и мамы. Мама более человек, папа менее человек. Но потом однажды он вдруг, возможно, довольно резко обнаруживает, что он и есть такой же, как его папа, недочеловек. Пережив такое осознание, уже нет необходимости читать специальный учебник на эту тему. Девочкам нужно... Причем книжка и курс ориентированы на взрослых дочерей, которым за 20 лет. До этого девочка не сможет освоить такую сложную тему. К тому же может наступить шок связанные с полной перестройкой картины мира. Это ж почти как проснуться из матрицы. Если сжимать книжку «Обнять отца» до нескольких предложений, то получится, что примерно 70% книги объясняют вполне взрослой уже женщине, женщине, которая между 20 и 30 годами, объясняют ей, что папа — обычный, живой человек, который думает, как ты, чувствует, как ты, и переживает примерно то же, что и ты. Только ему с рождения было запрещено это выражать каким-либо образом. Поэтому он такой неумелый в этой сфере. Остальные 30% — это про то, что ее мама кое-где иногда в чем-то могла быть не неправа. И про то, что сама женщина тоже не ангел. И тоже во многих вопросах была неправа. Где-то была неумышленным соучастником мамы, где-то просто нехорошо себя вела. Там реально есть место, где автор приводит сравнение. Посмотри вот на такое поведения. Ты ведь не стала вот так себя вести по отношению даже к своим сокурсникам в учебном заведении. Почему ты позволяешь себе так себя вести с папой? И почему не делаешь шагов навстречу, которые ты давно бы сделала по отношению к сокурсникам? Да, подобные мысленные упражнения могут вызвать шок с непривычки. И даже вызвать чувство вины. Что интересно, в ролике, обращенном к мужчинам, Евгении нет нужды объяснять, что женщины тоже люди, что такое эмпатия и как ее проявлять. Нет. Подразумевается, что для мужчин это само собой разумеющаяся вещь, которую не нужно объяснять. Возможно, тут кроется разгадка. Ученые ломают голову, почему именно общение с отцом и с мужчинами приводит к повышенному развитию эмпатии у детей. Это контринтуитивно. Это не вписывается в нашу картину мира. Мужчины же бесчувственные чурбаны. Однако, возможно, разгадка лежит на поверхности. В общем, печальное видео. В 21 веке в пан-европейской цивилизации взрослым женщинам нужно специальное образование, специальные курсы, где им объяснят, что мужчины такие же люди, как они. Пока дела обстоят так, думаю, нам не видать ни равноправия по закону, никаких принципиальных реформ. Наверное, это можно назвать одной из принципиально важных целей мужского движения, в смысле информирования. Причем, что удивительно, информировать нужно женщин в основном. Ну, точнее так, женщин нужно информировать, что мужчины тоже люди, и повторять нужно почаще, потому что информация может быть слишком шокирующая. А мужчин нужно информировать, что большинство женщин не подозревают, что мужчины тоже люди. И это тоже стоит повторять, потому что эта информация тоже звучит довольно шокирующе. На этом пока. Удачи. Желаю нам всем, чтобы девочки уже в детском саду знали, что мальчики и мужчины такие же люди, как они. Счастливо. Скорю за вас и утоплю. Меня не слышат. Это минус. Мол, и не гонит это плюс